У вас низкие продажи? Победы, Ваши продажи. менеджеры плохо продают на встречах по телефону или в интернете? Закажите тренинг по продажам. Я – Александр Соколов, тренер по продажам. За 14 лет я провел тренинги для 700 компаний и основал Международный университет продаж. Тренинг проводится в двух форматах – выездном и онлайн. Заказывайте тренинг по продажам на моем сайте. Ваш тренер по продажам – Александр Соколов.